привет дорогие друзья с вами рим сервис меня зовут алексей мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют сегодняшнее видео у нас будет посвящено двум выпускам это хардфорд биткоина и наш отчет за 24 дня майнинга смотрите сегодня 24 октября 2017 года те кто следил за этой темой все знали что 25 числа приблизительная дата хардфорка биткоина и должен появиться Bitcoin Gold. Так, как заявлялось на официальном сайте Bitcoin Gold, что он появится на 491 407 блоке. Но боки достиглись раньше 25 числа, и, соответственно, хардфорк произошел 24 числа. То есть сегодня днем произошел хардфорк. Можете зайти на официальный сайт, почитать о нем. Это btcgpu.org. Вот, здесь показывается, на каком алгоритме он будет добываться. Он будет добываться на Equihash, там, где добывается Zcash. Будет добываться на видеокартах. Ну, это время блока. Кому интересно, это все почитайте, посмотрите на официальном сайте. Здесь пишут биржи, которые поддержали. Видим ее бит в первых числах. И, кстати, Ubit уже запустил продажу. Вот на юбите он, видимо, он составляет 5 259 999 сатош. Это при том, при всем, что он упал уже на 25%. То есть, все, кто получили халявные биткоины, у кого были на кошельке биткоины, им дали халявных биткоин голдов. Вот, Соответственно, все, кто их получили, начали их резко сливать и курс упал на 25%. Насколько я успел увидеть, это то, что его цена составляла 390 долларов, а на данный момент она составляет порядка там, 330, наверное. Сейчас посмотрим. Даже 298 долларов на данный момент его цена составляет. Лично я хранил на бирже POMOX, рассчитывал, что эта биржа начислит. Но, так как, вот, смотрите, новости в бирже по Unixx, вот, нотации их с Твиттера, они там заявили, здесь можете перевести, почитать, 24 октября, они в 5, в 5 утра, они заявили, что пока не собираются поддерживать биткоин год до того момента, пока не узнают, а, пока не убедятся, точнее, в безопасности его блоках что у них нет никакого скрытого кода для двойной транзакции там пока нет подтверждения что bitcoin gold будет безопасный в транзакциях поник решила не начислять bitcoin gold ну как бы обещают они если подтверждение пройдет что блоки безопасны то соответственно поник начислит коэффициент биткоин голда по коэффициенту биткоинов, которые лежали на число, которые лежали на кошельке во время хардфорка. То есть, соответственно, я так понимаю, у них вся история хранится. Те биткоины, которые у вас лежали на счету, они их потом переведут, точнее, они дадут эквивалент биткоин голда по этому количеству биткоинов. Так, давайте перейдем к нашей статистике смотрите 21 числа у меня произошла выплата э, с найс хэша я перевел э, я перевел майнер на биржу юбита здесь вот видим уже другой кошелек у нас так видим на данный момент я на майнил 244 тысячи сатош или 803 рубля вот эти данные нам и надо будет. Видим наши скорости. У нас получается 1050 Ti дает 13,7 мегахэш по эфириуму и 130 мегахэш по паскалю. 470 и 570 нам дают от 48 до 53 мегахэш по эфириуму и 150 мегахэш по Elbrick. И видим показания в рублях. У нас 43 рубля приносит нам 1050 Ti, и 188 рублей приносит нам совместная добыча 470 и 570. И видим число в день, 231 рубль в день нам приносит наша ферма. Давайте теперь перейдем на сайт и запишем наши показания в табличку. Сегодня у нас 24 24.10.2017. Вот, выплата, смотрите, выплата у меня проходила там 115. Так, выплата у меня проходила 1 миллион 154 467 биткоинов. Но с учетом всех комиссий... Сейчас посмотрим, сколько мне пришло на POLUNIX. На POLUNIX мне поступило 1 миллион. 127 двадцать Сатош я сейчас здесь корректирую сумму я писал в рублях уже с учетом комиссий вот и соответственно мы берем плюсуем нашу мы берем плюсуем наши показания которые соответственно мы берем наши показания которые произошла выплата и прибавляем показания которые у нас сейчас на майнину Заходим на наш кошелек, обновляем страницу. Так, и выйдем. Мы наманили 244 128 сатош. Прибавляем данное показание. И записываем полученную сумму в отчет. Теперь берем сумму в рублях которые, на которую произошла выплата на кошелек по Unix, и прибавляем к ней сумму которую мы наманили сейчас 803 рубля 35 копеек соответственно смотрите у нас эта сумма получается за сколько три дня за три дня мы получаем 4513 рублей 99 копеек вот соответственно за 24 дня мы наманили 4513 рублей 99 копеек ну плюс мы вычтем потом в конце месяца электроэнергию вычтем этот все весь отчет и с первого по 5 число я сделаю вывод на карточку. Посмотрим, сколько нам прилетит на карточку с учетом комиссий и так далее. Все, кто хранил биткоины на бирже по рассчитывал на то, что PowinX выделит биткоин Gold по коэффициенту биткоина, вы пока не расстраивайтесь. то есть, как бы администрация сказала, что. Это все будет проверяться. Как только они убедятся, что Bitcoin Gold безопасный. Они сделают начисления. Так что пока не расстраивайтесь. Я не знаю. Многие говорят, что они делают скрины. И как бы после хардфорка можно спокойно.